о живой природе. Книга из серии «Миллион. Почему?». Эта говорящая книга ответит на все вопросы детей по увлекательной теме «Живая природа». Вместе с шестью «почемучками» ребенок совершит путешествие в мир животных и узнает, почему жабы громко квакают, какие рыбы умеют летать, зачем пеликанам мешок под клювом. You of course